Третья часть решения задачи D15. Давайте мы попытаемся использовать принцип возможных перемещений для той части, которая, в которой достаточно удобно все имеется. Мы определяем реакцию в точке А. значит, То есть мы должны придать какое-то перемещение этой точке. Какие возможные перемещения здесь Здесь возможны следующие перемещения. Во-первых, может сдвигаться по оси X этот каток. Во-вторых, конструкция может вращаться относительно шарнира А. То есть, совершать вот такое вращение. Давайте мы рассмотрим, опять-таки, если мы рассмотрим, я говорил в конце второй части, если мы будем рассматривать отдельно часть, то здесь нам надо будет добавить вот ко всем силам, которые действуют. Давайте выпишем отдельно еще раз эту часть. Напомню, вот это 4, это у нас 11. Здесь у нас сила YA действует. Здесь у нас действует момент M. Здесь у нас в середине действует сила Q. Так вот, нам еще придется добавить YC и XC, строго говоря. Поскольку теперь силы реакции в этом шарнире являются внешними. Раз мы отрезали мысленно. Какое же виртуальное перемещение задать? Я уже объяснял, что для того, чтобы избежать вот вычисления этих двух неизвестных, сейчас обратить внимание, если мы составим уравнение равновесия, уравнение, ну, уравняясь по принципу Лагранжа, по принципу виртуальных перемещений, то у нас получится сколько неизвестных? Раз, два, три. Все остальное здесь дано. Но эти неизвестные нам не нужны. А уравнение равновесия для плоской системы силы в общем-то а из решения задач на уравнение равновесия для плоской системы сил вы знаете, что вот эти неизвестные исчезнут в одном уравнении. Если мы рассмотрим, что вращение вокруг оси С. Давайте вокруг точки оси, которая проходит через точку С перпендикулярно рисунку. Поэтому давайте мы зададим вот такое перемещение. То есть вот наша система в начальном положении. И вот мы задали какое-то Вращение. Вращение чаще всего удобнее задавать по против, то есть положительным, поскольку мы не знаем, как действительно под действием этих сил вращается. Но давайте вот зададим вот таким вот таким вращением. Вот такое вращение. То, то есть точка А совершает вот э, этот конструкция ца уголок совершает вот такое вращение. Что здесь происходит? Значит так. Чтобы составить сумму всех работ элементарных dA, мы должны будем составить, соответственно, сумму превращения момента умножить на дельта φ. Вот этот дельта φ мы задали. Вот пускай это будет наша дельта φ. Поворот вокруг точки С. Бесконечно маленький, или как его называют, элементарный. Какие здесь действуют моменты? Значит, момент, значит, силы yA Он равен чему? Повторюсь, из-за бесконечной малой величины мы, в принципе, вычисляем это все таким образом. Значит, момент силы А равен, значит, вращает по часовой, значит, что со знаком минус. Он чему равен? Значит, А умножить на 4. То есть, это плечо у нас равно 4. Вот момент равен, напоминаю, сила умножить на плечо со знаком плюс или минус. Плюс ставится, когда вращает против часовой. Минус, когда по часовой. Модуль силы YA. Плечо, что мы делаем? Линия действия силы это вот эта вертикаль. Плечо это значит длина перпендикуляра, опущенного на линию действия из центра. Из точки С опускаем перпендикуляр, это будет вот это плечо 4. Далее, то есть этот момент мы вычислили. Какая еще точка сила здесь действует? Вот эта сила Q она Ее момент чему равен? Момент силы Q. Он равен, значит, вращает против часовой, значит, со знаком плюс. Модуль силы умножить на плечо. Но в данном случае плечо, повторюсь, это что у нас? Вот линия действия, вот кратчайшее расстояние, то есть длина этого она равна 2. Ну и, наконец, сам момент, он у нас действует, что против часовой, значит, его мы будем брать со знаком плюс. То есть момент у нас положительный. Подставляем сюда, составляем эту сумму. У нас, так как тело находится в равновесии, эта сумма должна равняться 0. То есть мы пишем минус yA умножить на 4 плюс Q умножить на 2, плюс m равна 0. Отсюда yA равняется m плюс 2q делить на 4. Или подставляя наши данные m5. Q мы вычисляли, где оно? 6, 2 умножить на 6. То есть 5 плюс 2 умножить на 6 делить на 4 равняется 17 четвертых. 6 это 4 и 1 четвертая 25 сотых в килоньютонах. У меня все единицы здесь силовые были в килонютонах. Итак, вот мы определились с нашей величиной нашего неизвестного. Первого. Одного, точнее, из четырех. Вот оно, YA. Получили 4 с четвертью кНТ. Вот такая реакция. Да, раз знак плюс, значит. А ну, собственно говоря, здесь он и должен был получиться плюс, потому что направление однозначно известно. Каток может действовать только от плоскости. То есть, если мы получили здесь знак минус для нашего вот этого модуля, это было бы однозначно неправильное решение. Давайте посмотрим теперь, что у нас вот здесь происходит. Сравним. Возможным перемещением левой части рамы является ее поворот вокруг шарнира С. Но, повторяю, это не единственное возможное перемещение. Поэтому оставим это на совести. Но вот решение в остальном. Смотрите, вот видите, все то же самое. Составим уравнение работ, что работа при повороте тела равна произведению момента. до да, относительно, вот, равно 4.25. Замечательно. Дальше давайте пойдем теперь дальше при решении этой задачи. Давайте мы теперь воспользуемся опять принципом возможных перемещений для попытки определить следующие три неизвестных. Но я вам сказал, что алгоритм здесь следующий. Мы, повторяю, вот мы составили одно уравнение, составили одно неизвестное. Но это, в общем-то, нам очень хорошо повезло. Даже если мы сейчас составим, вот аналогично тому, как сделали. Только что мы составим, что для правой части неизвестное уравнение перемещения. То есть, что здесь будет? Здесь неизвестных уже будет, смотрите, сколько. ХБ, УБ, вращающий момент МБ. А здесь еще у нас будут действовать УС. И XC. Это уже на самом деле не те, которые были, а уже новые обозначения. Давайте обозначим их со штрихами. Это уже другие. Они по модулю-то равны, но направлены противоположно по третьему закону Ньютона. Ну, посмотрите соответственную задачу, аналогичную задачу по статике. вы Из статики, я забыл, какая это у нас. Ну, первая из S. S2 или S3. Вот у нас, значит, такая. Задачки. Даже если мы теперь составим уравнение, как и в предыдущем случае, вращения относительно точки С, у нас попадут три неизвестных. В одном уравнении у нас будет три неизвестных. То есть составить-то его можно и нужно, но все равно решить его мы не сможем. Это будет только одно из трех уравнений. Нам понадобится еще два уравнения. Ну что ж. То есть сейчас, применяя принцип... Возможных перемещений надо понимать, что мы не получим однозначно ответа. Здесь-то нам повторюсь, мы составили это уравнение. И в это уравнение, в принципе, одно уравнение входило всего одно наше неизвестное. Здесь у нас будет в общем случае, конечно. При некоторых раскладах они могут некоторые исчезнуть. Например, если бы у нас была вот такая, вот такая ситуация. Например, у нас был бы уголок вот так, так и так согнут. То есть, вот точка С, а вот точка Б. Тогда бы, например, YB, ее линия действия, если проходила через точку С, то YB, момент ее был бы равен нулю. Остался только момент XB, но еще вроде неизвестная MB и так далее. Но в общем случае, в одном уравнении у нас будут все три неизвестных. Поэтому будет все не так весело, как в случае левой части. Ну, давайте уравнение виртуальных перемещений... Для правой части рамы мы составим в следующем фрагменте.